Уважаемые дамы и господа, у нас в гостях Ян Йофе со своей программой «Странички истории». Ян, добрый день. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. Последние две недели основные новости приходят из Китая. Эпидемия коронавирус. Опасное, тяжелое заболевание, сопровождающее воспалением легких. По некоторым данным заболело сейчас порядка более 20 тысяч человек, умерло более 400. Смертность составляет порядка 2%. Случаи заражения этим опасным заболеванием зарегистрированы уже в двух десятках других стран. Китайские власти предприняли чрезвычайные меры с целью предотвратить распространение этой эпидемии. На карантине находится целая провинция Хубей, где она возникла, включая 10 миллионы город Ухань. Почти все мировые авиакомпании прекратили полеты в Китай. Кстати, похожая эпидемия, она уже была а, в 2002 году в Китае. Тогда ей заразилось 8 тысяч человек, умерло 800. То есть от той эпидемии смертность была 10%. Ну, конечно, русские пропагандисты заняты своим любимым делом и утверждают, что этот вирус, как всегда, посе... подсели китайцам и американцам. А теперь к другой стороне проблемы, так сказать, к темной стороне, конспирологии. На этот раз конспирология равна этимологии, науке о смысле и происхождении слов. Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите, как он называется? Коронавирус. Берем слово «корона», оно в основе идет первым, поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп, президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно раздавал короны именно на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными. Эта часть человеческой природы рисует причудливые схемы. Очевидно ведь, что Китай несет серьезные экономические потери. А кто главный соперник Поднебесной? Соединенные Штаты. Кто там президент? Трамп. Чем он известен кроме этого? Тем, что владел конкурсом красоты Мисс Вселенная, где красавицы вместе с титулом получают символическую корону. А новый вирус называется коронавирусом, потому что своей структурой напоминает тот самый, так сказать, головной убор. Более чудовищные глупости и подлости трудно себе представить, потому что любой ученый-вирусолог знает, что в данном случае этот вирус находится в крови летучих мышей, которые китайцы употребляют с пищу. К сожалению, это не первая далеко не последняя эпидемия в истории человечества. Разница заключается в том, что новый вирус виртуален. Благодаря средствам массовой информации он вошел в каждый дом. Наша планета Земля беспокойная Наша планета, Земля беспокойное место, с наидревнейших времен она подвержена землетрясениям, извержениям вулканам, наводнениям, разрешительным ураганам, зачастую возникающих без предупреждения и наносящих огромный урон, не говоря уже о тысячах погибших. Мы знаем сегодня намного больше о нашей планете, чем наши предки. Но по-прежнему человечество бессильно перед силами природы. На Земле, я уже не говорю о возможности несчастья, залетавших иногда на Землю из космоса. Я имею в виду крупные астероиды. Ежедневно, в среднем, от природных, ежегодно, в среднем от природных катаклизмов погибает порядка 30 тысяч человек. Конечно, еще больше погибает в автокатастрофах или огнестрельном оружии, но люди к этому привыкли. Но больше всего человеческих жизней вносят болезни, особенно инфекционные. А многие, конечно, из которых удалось преодолеть, как чуму, оспу, корь, кое-какие частично, как малярия, холера, спид... А, ну, вирус гриппа ежегодно уносит тысячи человеческих жизней. Например, начиная с октября прошлого года по февраль, в Америке уже от вируса гриппа, от обыкновенного гриппа умерло более двух тысяч человек. Мы как-то все это не обращаем внимания, потому что это вроде привычно и повторяется каждый год. Сто лет назад а, так, вот такая эпидемия гриппа, которая носила название «Испанки», она началась в Испании, забрала с собой 25 миллионов человек. Это эпидемия 18-20 года. 25 миллионов человек умерла от эпидемии гриппа. Это больше, чем погибло солдат всех воюющих армий в мире вместе взятых. Вот О истории некоторых таких эпидемий я и хочу поговорить сегодня. Перенесемся в Грецию, времен перикла, которая достигла зенита своего могущества, под руководством этого блестящего полководца и политика, жившего в V веке до н.э., в Афинах процветало искусство. Философия, политика, даже спустя две с половиной тысячи лет достижения того времени, демократическое правительство, архитектура, ну, ну такой шедевр, как Акрополь, э, развалины которого сохранились, скульптура великого Фидия, драмы Софокла и э, Ерипидиса, философия Сократа говорят нам о величайшей культуре того времени. Но это вечно, но человеку все время чего-то не хватает. И в 431 году до нашей эры, на вершине своего могущества и престижа, Афины и вместе с ней весь греческий мир были вовлечены в братоубийственную войну, которая продолжалась более 15 лет и опустила занавес на Дофинской империи. Э, Пелопоневская война которые столкнулись с демократические Афины и ее расположенные вдоль Агийского моря союзники с сухопутной автократической спартой. Афины первые начали войну с ожиданием быстрого успеха и совершенно не ожидали, и не были подготовлены к эпидемии чумы, которая унесла жизни более одной трети ее жителей и разорвала саму структуру афинского общества. С самого начала войны афины знали, что они не могут на суше противостоять хорошо обученной армии Спарты, но на море они были непобедимы. Перикл считал, что пока спартанцы будут грабить неукрепленные сельские поселения, афинский флот и союзники сумеют осадить побережье Спарты и обеспечить победу. Первый год войны. Как Периколс и предполагал, спартанцы значит, действительно начали грабить все, что было расположено за крепостной стеной Афин. Но тогда сельские жители и побежали в город, чего э, великий афинский полководец и не предполагал. Город Афины оказался переполненным беженцами, и вспыхнула э эпидемия чумы, которая стала распространяться как огонь. Греческий историк э, Тахидиис так описывает эпидемию, при которой он сам заболел, но выздоровел. Люди в хорошем состоянии здоровья внезапно начинали чувствовать раскаленный жар, и глаза становились красными и воспаленными, появились кровотечения изо рта, дыхание человека становилось ненатуральным и зловонным. Следующим симптомом было э, чихание, хриплость голоса, а затем кашель. Потом боли в желудке, тошнота, кожа покрывалась язвами. Через неделю заболевшие умирали. Многие, кто из них, кто из выжил, ослепли. Доктора, которые пытались помочь больным, умирали в большом количестве. Афины оказались в тяжелейшей ситуации. Снаружи враг, внутри чума. Страх перед чумой заставил спартанцев снять осады, но не вернулись на следующий год. В городе опять возобновилась эпидемия, и продолжалась еще год. Точная цифра погибших неизвестна. В афинской армии потери от чумы составляли порядка 30%. Если учесть, что тогда в городе жило 315 тысяч человек, то очевидно, что от эпидемии чумы умерло более 100 тысяч жителей. Я вот э, в сегодняшней передаче многие цифры буду вам называть, но они уже измираются не в сотнях, вот как это китайская эпидемия. Все цифры, которые я вам сегодня буду называть, изме измеряются в сотнях тысячах или в миллионах. Вот что такое эпидемия. Э, спартанцы спартанцы утверждали, что пророки в храме, в Дельфийском храме предсказывали им победу, и действительно эпидемия, уничтожившая одну треть жителей Афин, почти не коснулась их армии. Конечно, ответ очевиден. В Афинах была скученность, антисанитария а, и благо, то есть благоприятная среда для распространения болезней. А спартанцы располагались на природе и были менее подвержены распространению инфекции. На 15-й год правления императора Юстиниана, это был уже 542-й год нашей эры, в Константинополе возникла эпидемия чумы. Четыре месяца мертвой хваткой она царила в городе. Эпидемия пришлась на весну и лето этого года. В, наиболее, в наибольший пик распространения эпидемии в городе умирало 10 тысяч человек ежедневно. Вдумайтесь в эти цифры. В те времена никто не понимал, как возникает, как передается и распространяется эпидемия. За год до этого эпидемия возникла в египетском порту Пелосиум, а затем перекинулась в Александрию, Палестину и Сирию. Об этой эпидемии нам известно из записей э, греческого истории Прокопия, который был советником византийского генерала Белизара сопровождал его в военных походах. И во время вот этой эпидемии он как раз и был в Константинополе. Значит, Прокопий пишет, «Вначале все жертвы испытывают одинаковые симптомы. Внезапная лихорадка, вскоре ниже живота и под мышками возникает опухоль. С этого момента состояние больного ухудшается. Некоторые умирают внезапно, другие не так счастливы. Агония, жуткие боли, эпидемия распространялась, не хватало людей даже хоронить тех, кто умер. Рыли огромные могилы, куда укладывали мертвых слоями. Несмотря на хаос, Константинополь с огромным трудом поддерживал кое-какой порядок. От имени императора распределяли еду, церкви проводили службы. Большую активность проявлялась жена императора, императрица Феодора, посещавшая госпиталя. С наступлением зимы эпидемия отступила, но через несколько столетий вернулась опять. В 14 столетии она уже получила название «черная смерть» и выкосила вот эта эпидемия черной смерти, «чер» бубонской чимы, она выкосила почти более 1 трети населения Европы. Во многих городах исчезла более половины жителей. В октябре 1347 года десяток торговых кораблей из Генуи вошли в порт Мессина. Это Сицилийский порт. Они пришли издалека, из района Черного моря, и привезли специи, шелковые ткани. Это была регулярная торговля с караванами из Азии. На сей раз они привезли с собой какую-то ужасную болезнь. Как пишет средневековая хроника Моряки были пронизаны этой болезнью до самых костей. В течение нескольких дней жители процветающей Мессины стали болеть и умирать. Объятые ужасом, они приказали кораблям немедленно убраться из порта. Но смертельные семена были уже посеяны. Болезнь распространялась по городу. Внезапно чудовищная лихорадка через несколько, через несколько дней агонизирующие боли и смерть. Многие жители побежали из города в сельские местности, неся с собой эпидемию. Жители Мессины умоляли жителей соседнего города а, катание, чтобы те разрешили передать им а, останки известного святого. Ну, вы знаете, в то время основной останки святого или они всегда считались каким-то чудодействием. Но те жители отказались. Вместо останков святого они послали своего архиепископа, который увидел, как в Мессине царствуют демоны, превращающие тела людей в чудовищ. Вернувшись домой, архиепископ умер. Болезнь распространялась по всему острову. Вскоре эпидемия перекинулась из Сицилии, Гиную, Венецию, Флоренцию и Париж. Согласно одной исторической хронике, зараженные корабли прибыли из города Кафы. Это сильно укрепленная крепость на Черном море, которую осаждали татары, среди которых вспыхнула эта эпидемия. Татары отступили, успев перебросить через крепостные стены несколько зараженных трупов. Инфекция распространялась быстро, и люди, спасаясь от нее, бросились на корабли, отплывавшие в Средиземное море. Когда эти корабли прибыли э, в Геную, власти не пустили их в порт. Они поплыли дальше, распространяя инфекцию в портах Франции и Испании. В Италии вскоре оказалось заражены, э, зараженным город Пиза. Пиза которые, вы знаете, этот город, где расположена известная э, падающая башня, а оттуда на север Италии и центральную Европу. Во Флоренции, в городе в то время с населением 100 тысяч человек, эпидемия э, пришла уже через неделю после возникновения в Генуе. Наверное, вы читали известный роман «Де Камерон», автор Джованни Бокаччо, был одним из немногих переживших эпидемию во Флоренции. Он и написал этот роман, где молодые аристократы, собравшиеся на уединенной виле, в течение э, двух недель рассказывают свои истории во время чумы, которая царит в городе Флоренции. Болезнь начиналась с опухоли в паху и под мышками. Она быстро разрасталась до размера яблока эти опухоли или яйца. За короткое время многие опухоли распространялись по всему телу, а затем они приобретали зловещий черный цвет. Появление этих черных пятен было признаком смерти. Вся болезнь протекала быстро, три дня. Как писал Бокаччо, террор э, поразил сердца людей. Мертвые тела лежали на каждом углу. В Сиене нельзя было ни за какие деньги найти могильщиков. Людей бросали в огромные вырытые ямы. За четыре месяца во Флоренции умерло 65 тысяч человек и 100 тысяч там проживавших до эпидемии. Вот я все время называю цифры, и могу только представить ужас этих цифр, в тех небольших средневековых городах, где самый большой город мог быть, там, 100 тысяч, 200 тысяч человек, и умирали сразу сотни тысяч. Во Флоре, значит, французский хроникер писал о чудовищном запахе разлагающих трупов. Симптомы, которые описывает Бокаччево, принадлежит страшной болезни, болезни, бубонской чуме. От слова бу бубо -э это распух, распух, распуханные лимфатические узлы, которые вызывались бациллой еристина пестис, которая несет в себе... Эту бациллу несли в себе крысы. И распространялась она мухами. Для большинства жертв, а их было 90%, от числа заболевших прогноз был один – смерть. Еще худшая форма этой, этой чумы – была пневмония, когда микробы попадали в воздух при кашле больного, мгновенно заражали других людей. Здесь смерть наступила еще более быстро, в течение двух дней. Эпидемия бубонской чумы, ее еще называют «черная смерть», возникла в отдаленных районах Центральной Азии, в районе озера иссы -Куль. Эту бактерию, и ясинья пестис, нашли у монгольских грызунов, Тарваган, как мухи перенесли ее к черным крысам, точно не установлено. Мы знаем одно, крысы перенесли ее к человеку. Инфекция из Азии попала в Крым, отсюда начался свой смертеносный поход по всей Европе. Ее занесли на юг Европы корабли, а далее по торговым путям, торговыми караванами по всему европейскому континенту. Крысы в огромных количествах водились на кораблях, перевозивших зерно. В Москву чума попала не из Крыма, а через торговые пути из северных стран. Достигла э, чума э, значит, э, и Ближнего Востока через Сицилию, а там и перебросилась на Северную Африку. Один из кораблей, на борту которого все матросы были мертвы, попал в Норвегию. Черные крысы, Рафус-Рофус, жили особенно в средневековой Европе рядом с человеком. Они заполняли дома в городах, находя идеальные условия для размножения в деревянных и жилых постройках. В деревнях они жили вместе с домашними животными в хлевах или прямо в одной комнате, где спали крестьяне и находили животные. Эпидемия чумы, захлестнувшая Европу, все же обошла стороной несколько э, регионов, одним из которых был Бельгия, второй – Богемия. В Милане власти приказали огораживать дома, где находились зараженные, обретая тем самым насмерть и живых людей, проживавших там. Но мера эта оказалась эффективной. По сравнению с другими городами в Милане, в Милане было меньше всего э, смертельных случаев. В 1348 году эпидемия достигла Авиньона. Это французский город, где в свое время находилась э, резиденция Папа Римский, который бежал из Рима. Он там проживал в Авиньоне э, на протяжении более 50 лет, в предыдущем столетии. Чима свирепствовала более 7 месяцев. Более половины э, 50 тысяч жителей города умерло. Трупы сбрасывали в реку Рона, протекавшую через город. В июне волна докатилась и до Парижа, мгновенно превратив процветающий город в пустыню, населенную трупами, и немногим, кто не сумел покинуть город оставался и в Париже еще, и который еще смог пережить такую жуткую эпидемию чумы Эпидемия чумы о которой никто не знал, и откуда она взялась, и как с ней бороться, э, вселила чудовищный страх в сердца людей. Шли бесконечные службы в церквях с обращением к Богу и молитвами о помощи. Объяснений о причинах трагедии было много, но главная тема это Божье наказание за грехи человека. В Германии появилась секта фагильенов или братьев по кресту, которая требовала от своих членов, чтобы э, как-то уменьшить Божий гнев, истязать себя бичеванием. Практика истязания себя началась еще в XI столетии в некоторых итальянских монастырях, но не нашла широкого распространения. Черная смерть изменила все. Теперь это движение приобрело широкий размах. Каждый новый член этой секты э, значит, сознавался в собственных грехах и давал обещание истязать себя три раза в день на протяжении 33 дней по числу лет, которые Христос прожил на земле. Сектанты, или как они себя называли, братья, собирались в большие группы, Часто несколько сотен, а то и тысячи человек, и шли от деревни к деревне, по пути хлистая себя бичами. Они были одеты в простые холщевые э, робы с нашитыми на них красными крестами, капюшоны скрывали их лица. Придя в деревню или город, сектанты образовывали круг, пели гимны и хлистали себя до края. В октябре 1349 года римский папа Климент VI выпустил папский указ, запрещавший эту секту. В разгар эпидемии появился еще один козел отпущения, привычный всем. Это, конечно, евреи, злейший враг христианства, богоубийцы, отравители колодцев – Весной 1348 года прокатилась серия погромов на юге Франции. В Швейцарии судили один из евреев, которые якобы отравляли колодцы с питьевой водой. После чудовищных пыток все обвиняемые сознались в преступлении и были приговорены к сожжению на костре. В Базеле всех евреев закрыли в большой деревянный амбар и подожгли. В городе Спеер, Германии, трупы евреев забивали в бочки и сплавляли по рейну. В феврале 1349 года в Страсбурге, Франция, более 2000 евреев было убито за один день. В июле большая группа э, фагеланов появилась во Франкфурте. Они промашивали в еврейский квартал города и устроили там резню. То же произошло и в Брюсселе. По мере стихания эпидемии... Чумы уменьшалось и количество еврейских погромов, но эффект от них был тяжелейшим. Исчезли многие еврейские общины, бездомные нищие, гащиты, го... ни место, где бы они могли спастись. По оценке историков, эпидемия бубонской чумы в Европе э, среди XIV века унесла более 20 миллионов человеческих душ. Это приблизительно по тем временам одна треть населения Европы. Как я вам уже говорил, в некоторых городах эта цифра превышала и 50%. Ошеломленная чудовищным несчастьем Европа долго не могла прийти в себя, как писал итальянский поэт Петрарка, кругом царило обширное и смертельное опустошение. «Счастливые потомки, кто не испытывает такого страшного горя и будут смотреть на наши свидетельства, как на сказки», писал Петрарка. Через десять лет эпидемия вспыхнула опять, но на много меньших масштабах, и повторялась она еще несколько раз, Последний раз эпидемия бубонской чумы была зарегистрирована в Марселе в 1720 году. Несчастье таких огромных масштабов имело далеко идущие последствия. Феодальная система, уже находившаяся в упадке, была ослаблена еще больше тем, что исчезли миллионы крестьян, на чем крепостном труде она феодальная система и была основана. Ослаблое а влияние церкви, чей авторитет был подорван не только тем, что многие священники бежали от своих прихожан, но и своей беспомощными молитвами и покаянием заслужить милость Бога и прекратить эпидемию чумы. В итоге все вместе взятое и привело к тому, что через 200 лет э, она привела к протестантской революции, бросивший вызов авторитету римского папы. Эпидемия черной смерти средневековой Европы не была единичным случаем. В той или иной форме она возникала и в других странах. На Лондон беда свалилась сразу в течение двух лет. В начале 1665 год эпидемия чумы, а на следующий год возник пожар 1666 года, уничтоживший почти весь город. Когда пожар закончился, 80% города превратилось в пепелище. Были уничтожены 87 церквей, а в городе всего было 90. 200 тысяч человек оказались без крова. И хотя во время пожара погибло а, только несколько десятков человек, последствия в виде голода, инфекционных болезней, страданий добавили к этой цифре еще много нулей. Эпидемия началась в декабре 1664 года и развивалась медленно. Умерло несколько человек. С окончанием эпидемии 16 века не было ни одного года, чтобы от бубонской чумы не умирало несколько десятков человек. А в плохие годы это количество возрастало до тысяч. Но 1665 год был наихудшим. Чудовищность перенаселенность Лондона, трущобы. Антисанитария сделала Лондон особенно привлекательным местом для распространения эпидемии. В городе тогда проживало, это для среднего это 500 тысяч человек. Городские трущобы, трущобы кишели крысами. Кранов питьевой водой не было, как и не было канализации. В 1665 год начался... С необычной холодной зимы, тем же замерзла, в таких условиях вирус отступил. Но с весны, особенно жаркого апреля, значит смертность резко повысилась. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв и продолжим. Я еще хочу вам рассказать, как исчезло население индейцев в Северной Америке, когда испанцы сюда занесли эпидемию ОСПы. Присоединяйтесь к нам. Вместо того, чтобы убивать крыс, уничтожали собак и кошек, так как думали, что они переносят бациллу чумы. В городе жгли костры, так как думали, что в воздухе находится источник эпидемии, и дым убивает заразу. Значит, 7 июля король и двор покинули Лондон. К этому времени в городе умирало 2000 человек еженедельно. Трупы хоронили в массовых могилах за городской чертой, едва прикрыв тонким слоем земли. 12 сентября был пик эпидемии. В этот день умерло в один день 7165 человек. Опустивший город был едва живой. С наступлением Осиди эпидемия пошла на убыль. И в конце ноября было только 600 смертей за неделю. Согласно данным городского муниципалитета, во время эпидемии в то время, в тот год в Лондоне умерло 68 596 человек. Ну вот вам цифры. Теперь вот сравнивайте с атомной бомбардировкой Хиросимы, Нагасаки. Значит, когда в одном городе в Лондоне от эпидемии чумы умерло 68 596 человек. Но если к этому числу добавить тем, тех людей, которые не был учтен, то реальная цифра превысит 100 тысяч. После этой вспышки чумы других случаев в Лондоне больше не было. Народная мудрость приписывает это к пожару следующего года, который полностью уничтожил город, но и заодно и всех крыс, переносчиков чумы. Оспа. Из всех видов оружия, которые испанцы применяли для покорения, для покорения Мексики, сабли, мушкеты, пушки, железные доспехи и лошади, ничто не было более страшным и смертельным, чем оспа. Герн Кортес с его бандой 550 солдат высадились на мексиканском побережье у нынешнего города Веракрус накануне Пасхи в 1519 году. Через три года, по самым консервативным оценкам, три миллиона мексиканских индейцев умерли от болезни, которые привезли с собой испанцы, и от которой у них не было никакого иммунитета. До э, приезда испанцев э, в Америку, в Новый Свет, на этом континенте такой болезни не существовало, естественно, значит, у людей не было никакого иммунитета, ОСПА, Смолпакс. И в то время исчезла столица империи Ацеков, город Теночи Титилан. И на развалинах этого города возник новый город мексика сити Еще за 10 лет до экспедиции Кортеса тревожные предзнаменования а, обрушились на отсеков Огонь, поднимавшийся высоко в небо, Священный храм был объят пламенем. Яркая комета появилась на ночном горизонте. Закипела вода в озере Тексекс. Тексока, окружавший город, расположенном на острове. Подозрения императора цеков Монтезумы еще более усилились, когда пришли сообщения из земли Мая о расе каких-то белых мужчин, которые... Пробились, которые прибыли из океана и вступили в стычки с местными племенами на полуострове Юкатана. Император Монтезума был убежден, что эти странные люди свидетельствуют о неизбежном возвращении бога-змеи, а цеки верили, что этот бог вернется на землю в образе бородатого человека с белой кожей. Изгнанный с неба, этот бог должен вернуться на землю и восстановить, э, восстановиться на своем троне. Эта идея помогла Кортесу войти в столицу Ацеков без единого выстрела. С самого начала Кортесу способствовало удаче, но он был человек, который не полагался на нее, а создавал ее. Вступив на землю Ацеков, Кортес приказал сжечь свои корабли, тем самым показал своим солдатам, что отступления не будет. За 1500 лет до него это сделал Юлий Цезарь, высадившийся со своими римскими легионами при покорении Англии. Кортес взял с собой 350 солдат и свою любовницу, переводчика и советницу Мелыча, или, как ее называли испанцы, Дона Марина. Встреча Монтезума и Кортеса состоялась 8 ноября 1519 года. Император Ацеков тепло встретил Кортеса, думая, что тот прибыл с небес. Он показал Кортесу огромный процветающий город. Вместо благодарности Кортес захватил его в заложники, спасая свою жизнь, Монтезума передал Кортесу огромное количество золота. По крайней мере, э, испанцы в своих хрониках пишут, что одна из комнат дворца была забита золотом до потолка. В апреле 1520 года на побережье Вера Круз высотилась другая испанская армия под командованием генерала Норвазе приказом от губернатора Кубы, чтобы Кортес сложил свои полномочия. Вместо того, чтобы подчиниться, Кортес захватил в плен прибывшего генерала и присоединил к себе всю его армию. Испанская армия, прибывшая на мексиканскую землю из Кубы, привезла с собой не только необходимое снаряжение, но смертельно опасную инфекцию, оспу, которая сопровождалась высокой температурой, боли, кожная сыпь, а Оспа не только чрезвычайно заразна, но и смертельна, особенно для тех, у людей, у которых ее никогда не было. Такой болезни и отсутствует иммунитет. Испанцы привезли ее в Америку в 1507 году, когда эпидемия вспыхнула на Карибских островах и Гаити. Вскоре вспыхнуло восстание цеков. Это, значит, это было 30 лет. 1520 -го года. Это восстание вошло в историю Мексики, как ночи триста. Ночь печали. В эту ночь Кортес а, и Дона Марина и остатки испанской армии едва унесли ноги из столицы отцеков. Две трети испанских солдат было убито. Испанцы потеряли всю свою артиллерию, лошадей и большое количество золота переданная им императором отсеков Казалось бы, отсеки должны были праздновать победу. Но опять счастье улыбнулось Кортесу. Среди убитых испанских солдат был один, зараженный оспой. Кто-то, очевидно, из Ацеков прикоснулся к трупу и подхватил смертельно опасный вирус. Через две недели индейцы стали массово умирать. Как писал испанский монах то Кибе Мотолинья через 20 лет после описываемых событий в своей книге «История индейцев в новом свете», в Новой Испании, они, они не могли ходить, не могли шевелить рукой, даже когда они лежали на земле, не могли повернуться из стороны в сторону. Те, э, кто, э, кто выжил, носили на лице шрамы, многие ослепли. Через 6 месяцев Кортес получил подкрепление и начал Окончательное наступление на столицу Ацеков. Новый император организовал героическую оборону, которая продолжалась три месяца. Затем он сам заболел Оспой и умер. 13 августа 1521 года столица Оцеков пала. По разным оценкам, количество индейцев, погибших от эпидемии Оспы, колеблется от 3 до 15 миллионов. Ну или это приблизительно более половины населения Мексики XVI века. Уважаемые, а я затем... прошу прощения. Давайте у нас все линии горят. Я не ну хотел давайте, вас давайте, прерывать, давайте, но давайте, давайте примем пару звонков. Добрый день, Давайте. вы в эфире Здравствуйте а Вы знаете, я бы хотела немножко уточнить В связи с тем, что э, Долго, наверное, столетия э, Как минимум э, Осуждали колонизаторов Говоря, что они привезли все эти болезни Специально Заражая местное население Потому как э, потери от этих инфекционных заболеваний были больше, чем от военных действий так сказать, колонизаторов. Поэтому все это время это было не специально. Это был просто побочный продукт вот этого захвата этого материка. Но это было сделано не специально. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Я, наверное, повторю Марии, но мне тоже показалось, что Ян сказал, что привезли специально специально болезни, эту оспу, от которой у индейцев не было иммунитета. Но иммунитета не было в то время ни у кого от оспы, кроме тех, который ею переболел и остался жив. А довольно проще было использовать такую болезнь, как алкоголизм, которая у которой у европейцев был очень даже хороший иммунитет. Спасибо большое. Вот ну, что-то комментировать. Во-первых, я не сказал, что испанцы специально привезли ОСПУ. Они просто ее привезли с собой, вот что я сказал. А вот кто специально использовал ОСПУ для того, чтобы травить индейцев, это уже, были, это уже было в нашей стране, это было в Соединенных Штатах во время поколения Запада, когда поселенцы подбрасывали индейцам значит, специально зараженная, ну, например, умер человек от ОСП, он был в какое-то одеяло закутан, его бросали туда, в индейский лагерь, и это уже были некоторые такие случаи, по крайней мере, которые были зафиксированы, были сделаны специально. В любом случае, население индейцев Северной и Южной Америке действительно не имело никакого иммунитета и практически вымерло от этих инфекционных заболеваний. Спасибо, Ян. Давайте продолжим, пожалуйста, есть пару минут. Да. Значит, ну и не буду я подробно вам рассказывать испанские эти дела. Я только вам хочу сказать, то это же было 15-16-17 век. А вот та эпидемия, которую я которая начала, эпидемия испанки, гриппа, это совсем недавно, это 1918-1920 год. Вот здесь это всего лишь было сто лет тому назад. 25 миллионов человек умерло. И вот, э, это не, невидимый вырос, какая-то новая разновидность известного штампа гриппа, ведь унесла жизни такого количества людей. И принесла э, и, и, и началась она это в Испании, хотя нет твердых доказательств. А в Америку его занесли солдаты, возвращавшиеся домой с фронтов Первой мировой войны. Ну, трудно вам сказать. Эта эпидемия же выкосила и американских солдат. Только, значит, 22 тысячи солдат умерло в американской армии. На флоте погибло 5 тысяч моряков. В конце октября в Филадельфии умерло 13 тысяч человек. За один день в Нью-Йорке 851 человек. А в последующей неделе 5500. Вы понимаете эти цифры? Ведь это уже был 20 -й век, и в Америке американские врачи предупреждали людей быть осторожными, не посещать места большого скопления, и, и, и предупреждали, что нет никакого лечения от эпидемии гриппов. Эпидемия перешегнула ведь все границы и континенты. Больше всех умерло в Индии от этой эпидемии, порядка 5 миллионов человек. В России 1 миллион, в Италии 400 тысяч, в Британии 300 тысяч. И, значит, первая волна окончилась в 2018 году, следующая волна — 2019 год, а потом третья волна — 2020 год. И вот во время третьей волны эпидемии гриппа в Америке умерло 100 тысяч человек. Так что, несмотря на то, что сейчас сделал огромный прогресс в медицине, Пока еще, как нам очень далеко от всевозможных эпидемий вирусных, тем паче вирусы и бактерии живут на Земле уже несколько миллиардов лет, а человечество порядка 100 тысяч. Так что давайте будем осторожны. Тем паче проклятые вирусы, они все время меняют свою природу, и поэтому с ними так тяжело бороться. Всего вам доброго. И вам взаимно. Будьте здоровы, Ян. Мы обязательно, я надеюсь, сегодня услышимся на следующей неделе. Всего хорошего.